Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную аппликацию Мишка. Можно сделать в виде Мишки Тедди, можно сделать в виде обычного Мишки. Вот такая аппликация сможет украсить любую детскую одежду. Можно шапочку украсить, можно кофточку и так далее. То есть уже вы посмотрите, куда ее можно прикрепить на свое усмотрение. Я сегодня покажу, как сделать вот такую голову, ушки, мордочку, носик и так далее. А вы уже сможете сделать вышивку, аппликацию, то есть уже на свой вкус и свое усмотрение. Также... Рекомендую вам брать цвета пряжи в зависимости от цвета ниточки основного изделия. То есть смотрите, если к примеру у вас теплая тона, то не берите на теплые тона серый цвет. Возьмите какой-то нежный, нежный такой серо-бежевый какой-то. Возможно у вас есть остаточки с предыдущего вязания. Также если у вас к примеру основное изделие связано тоненькой ниточкой, то тоже вяжите аппликацию более тонкой ниточкой для того чтобы было соответствие э, вязания аппликации и основного изделия если же у вас э, ниточка основного полотна потолще то соответственно берите ниточку э, для аппликации тоже потолще Но это такие мелкие рекомендации для тех кто э, ну, в общем в первый раз с таким сталкивается вот опять же для тех кто вязал такие более холодные тона основного полотна то берите такой более серого цвета пряжи если же это у вас обычный мишка то конечно же обычный мишка у нас обычно какой-нибудь бурый либо коричневый вот тоже теперь же если вы берете к примеру под определенное полотно вяжете нишку, то я чаще всего использую для носика это ниточку основного цвета к примеру у меня сейчас шапочка синяя носик у меня тоже будет синий если же у вас к примеру какая-нибудь желтенькая кофточка и вы хотите на нее тэдис связать, то соответственно берете ниточку для носика желтого цвета ну то есть как бы чтобы э, в итоге у вас аппликация вписалась в общую картинку изделия в общем, кому понравилось и интересно, лайкайте, и мы приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу вот такого вот серо-бежевого оттенка. Это у меня будет основка. Далее нам понадобится небольшой кусочек пряжи другого цвета для носика. Абсолютно любого. Чаще всего я беру под тон самого изделия. То есть, к примеру, если у нас желтенькая шапочка, то носик тоже желтенький. Точно так же, если у нас там зелененький шапфик, то носик тоже зелененький и так далее. Вот. Буду вязать, так как у меня пряжа не толстая, то буду вязать спицами номер три. Две спицы нам любые прямые, можно взять чулочные небольшие. Вот. Если у вас пряжа потолще, то, соответственно, берете под нее и спицы. Далее нам понадобится крючок, я взяла 1,7 мм. И нам понадобятся ножнички и иголочка для сшивания деталей. Берем ниточку основного цвета и набираем начальных 6 петелек на 2 спицы. 3, 4, 5 и 6. Вытаскиваем одну спицу и провязываем 6 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и и шестую можно вязать изнаночной, то есть это наша кромочная. Поворачиваем наше вязание и будем делать прибавление. Первую кромочную снимаем, далее между первой и второй, вот он есть промежуточек, его поднимаем на левую спицу и провяжем за заднюю стеночку петлей лицевой, то есть как бы перекрещенной петелькой. У нас добавилась одна петля. Теперь средние 4 петли провяжем лицевой. 1, 2, 3, 4. И между вот этой лицевой и кромочной петлей поднимаем снова промежуточек, одеваем его на левую спицу и провяжем за заднюю стеночку лицевой. Последняя петля изнаночная. Мы прибавили в начале ряда петлю и в конце ряда петлю. Теперь кромочную снимаем и все петельки промежуточные, вяжем лицевой. Первую снимаем непровязанной последняя у нас изнаночная. Далее разворачиваем и в этом ряду кромочную снимаем и снова поднимаем промежуточную между первой кромочной и второй петлей. Вяжем за заднюю стеночку лицевой. Снова добавили петельку в начале ряда. Далее средние 6 петелек вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, пять и 6, провязали 6 петелек и между кромочной и лицевой поднимаем промежуток и вяжем за заднюю стеночку лицевой петелькой кромочная у нас изнаночная добавили снова две петли в начале ряда одну петлю и в конце и теперь вяжем просто все петельки промежуточные между кромочными лицевые а первую снимаем не провязанной Последнюю вяжем изнаночной. Провязали. Теперь разворачиваем снова на изнаночный ряд. И кромочную снимаем. Между кромочной и первой петелечкой поднимаем петлю промежуточную и вяжем ее перекрещенной лицевой. Почему перекрещенной? Потому что, ну, чтобы не было дырочек между петельками. Теперь средние 8 петелек вяжем лицевыми. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 7 и 8. И теперь между последней и предпоследней петлей поднимаем промежуточную и вяжем ее лицевой. Кромочная петля, изнаночная. Поворачиваем на лицевой ряд, кромочную снимаем, промежуточные петельки провяжем лицевой. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кромочная у нас, изнаночная. Теперь снова добавляем в начале и в конце петельку. Поэтому между кромочной и первой петлей вяжем лицевую за заднюю стеночку из поднятого промежуточка. Теперь средние петельки, их у нас уже 10. Вяжем лицевыми. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И между последней и предпоследней петлей поднимаем снова промежуток, вяжем лицевой петелькой за заднюю стеночку. Кромочная у нас, изнаночная. Получилось, добавилось еще 2 петельки и всего у нас сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. Вот эти 14 петелек мы провяжем кромочную снимаем непровязанной, 12 средних вяжем лицевых и последнюю кромочную вяжем изнаночной. И перевернув на следующий ряд, мы снова добавим 2 петельки в начале и в конце ряда. Кромочную снимаем непровязанной, затем поднимаем промежуточек между кромочной и первой петлей, вяжем лицевой. Затем средние наши петельки вяжем лицевой. И между предпоследней и последней кромочной петлей снова поднимаем промежуточек и добавляем вторую петельку. Теперь у нас в ряду, добавив 2 петельки, так, сейчас мы поднимаем промежуток, добавив 2 петельки, получается в конце ряда 16 провязанных петель. И теперь мы должны... Провязать 2 ряда лицевыми петельками. Кромочную снимаем, все петельки лицевые, последняя петля изнаночная. И затем разверну на следующий ряд снова. Кромочную снимаем, все петельки лицевые. И последняя петля у нас, как всегда, кромочная изнаночная. То есть просто два ряда провяжите без изменения. Сколько петелек есть, столько и провяжем лицевыми петлями. Провязали 2 ряда лицевыми. И еще раз повторяем, кромочную снимаем, все петельки лицевые, лицевые этот ряд и повернув, провяжем следующий ряд лицевыми. То есть просто без изменения всего нам нужно провязать 4 ряда. Первый, второй мы провязали, сейчас с вами провязали третий кромочная изнаночная и еще раз обратно четвертый ряд лицевыми петельками. И теперь мы находимся сейчас, получается, у нас провязанных 8 изнаночных рядочков и ниточка с правой стороны. Теперь начинаем возвращаться с наших 16 петелек до 6 изначально набранных петелек. Итак, кромочную и первую изнаночную вяжем 2 вместе, 1 лицевой. То есть делаем в начале ряда убавления. Средние. Наши 12 петелек нам нужно провязать как всегда лицевыми петельками, вот так вот провязываем лицевыми петельками, и предпоследнюю петлю и последнюю кромочную мы также провяжем 2 вместе одной лицевой петлей, то есть сделали в начале и в конце 2 убавления. Разворачиваем на следующий ряд и вяжем кромочную, снимаем непровязанную, все петельки лицевые. Последняя петля кромочная у нас изнаночная. То есть вяжем просто без изменения. Кромочная изнаночная и поворачиваем на следующий ряд. Снова первую кромочную и вот эту вторую петельку провяжем вместе одной петлей лицевой. Далее промежуточные 10 петелек мы провяжем лицевыми. И предпоследнюю и последнюю кромочную также провяжем одной лицевой две петли вместе. Вот так. И поворачиваем на следующий ряд. Следующий ряд мы провяжем, как всегда, все петли лицевые. Кромочную первую снимаем. И последняя у нас петля изнаночная. Кромочная изнаночная и снова первую кромочную петлю и вторую петлю вяжем вместе одной лицевой. Средние петельки до последней кромочной вяжем также лицевыми петлями. И предпоследнюю и последнюю кромочную петлю я также провяжу вместе одной лицевой. То есть средние петельки мы не трогаем, а делаем прибавление и убавление только вот этих вот последних двух петелек. Вяжем две вместе петли лицевые. И снова следующий ряд без изменения. Кромочную снимаем. Все петельки лицевые, последняя кромочная, изнаночная. Поворачиваем вязание. Первую и вторую петельку вяжем 2 вместе одной лицевой, то есть делаем убавление. Далее средние петельки до двух последних вяжем лицевыми петлями. А две последние снова вяжем 2 вместе одной петлей лицевой. И далее разворачиваем, кромочную снимаем не непровязанной. Первую петельку после кромочной вяжем одной лицевой. Далее также вяжем все петельки лицевые. И кромочная у нас изнаночная. Разворачиваем на следующий ряд. И снова в начале ряда делаем убавление, провязывая первую и вторую петлю вместе. Далее промежуточные 4 петли у нас лицевые. И последняя предпоследняя петля 2 вместе одной лицевой. Вот так вот. Остается 6 петелек, как изначально у нас было набрано. И теперь кромочную снимаем не провязанной. Следующую вяжем петлю лицевой. И кромочную одеваем на эту лицевую. При том, что кромочную спускаем с правой спицы. Снова следующую вяжем лицевой и предыдущую петлю одеваем на лицевую. Спускаем со спицы. То есть делаем закрытие петелек. Лицевая, спускаем, лицевая, спускаем, лицевая, спускаем. Сделали закрытие петелек. И теперь смотрите, что у нас получилось. У нас получился вот такой вот визуальный кружочек. Благодаря нашим убавлениям, прибавлениям. И теперь нам нужно отрезать ниточку. Но оставьте такую ниточку, чтобы вам хватило пришить вот этот кружочек. Это у нас готова голова. После того, как отрезали рабочую ниточку, сквозь петельку продеваем этот отрезочек рабочей ниточки и затягиваем петлю. Снова берем ниточку основного цвета и набираем 6 петелек. 2, 3, 4, 5, 6. И вытаскиваем свободную спицу одну, вяжем 4 ряда. Первый ряд 6 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестая кромочная, изнаночная. Первый ряд, далее кромочную снимаем 4 лицевые, второй ряд, кромочная, изнаночная. Поворачиваем на следующий ряд. Кромочную снимаем 4 лицевых, третий ряд. 1, 2, 3, 4, кромочная, изнаночная. И последний, четвертый ряд, кромочная, изнаночная. Ой, кромочную снимаем, 4 лицевые. И последняя кромочная у нас изнаночная. Связали 4 ряда, а теперь первую и вторую петельку вяжем вместе лицевой, то есть делаем убавление. Вяжем 2 лицевые и предпоследнюю последнюю тоже провяжем вместе одной лицевой. Сделали второе убавление. Далее вяжем кромочную. 2 лицевые, кромочная изнаночная. И теперь закрываем петельки. Первую снимаем не провязанной, далее вторую вяжем лицевой и одеваем кромочную на лицевую. Следующую вяжем лицевой и предыдущую одеваем на лицевую. И кромочная последняя вяжем лицевой и на нее предыдущую лицевую. Вот таким вот образом. Теперь отрезаем ниточку. Отрезаем такой вот небольшой, оставляем хвостик для того, чтобы спрятать ее. И вот этот вот кончик, хвостик протягиваем сквозь последнюю петельку. И затягиваем. Нам она больше не нужна. При наборе у нас осталась вот такая небольшая ниточка. Ею я и буду пришивать. А вот эту верхнюю ниточку нам нужно спрятать на изнаночной стороне, чтобы ее не видно было. Это наше ушко. Нам нужно вот таких вот связать. Два ушка. Вот так с одной стороны. И свяжите точно такой же. С другой стороны набираете 6 петелек, затем вяжем 4 ряда просто лицевыми петельками, то есть платочной вязкой. И затем делаем убавление с двух сторон. 4 лицевые провязываем и закрываем оставшиеся 4 лицевые петельки. Вот так вот и прячем кончик ниточки, которая у нас останется с изнаночной стороны. То есть таких ушка нам нужно связать 2 штучки. Приступаем к мордочке. Снова берем ниточку основного цвета и набираем 4 петельки. 2, 3 и 4. Вытаскиваем спицу и провяжем 4 лицевые петли. Либо 3 лицевые петли и кромочную, последнюю, изнаночную. Теперь разворачиваем на второй ряд и кромочную снимаем непровязанной. Затем между первой и второй петлей, между кромочной и первой петелькой, Поднимаем промежуточную петлю и вяжем за заднюю стеночку лицевой петелькой, то есть делаем прибавление. Затем провяжем 2 средние петли лицевыми петельками и между последней и предпоследней снова поднимаем промежуточную вот здесь вот петлю и вяжем ее лицевой за заднюю стеночку. Кромочная петля, изнаночная. Мы сделали прибавление в начале и в конце ряда. Теперь разворачиваем на следующий ряд. Кромочную снимаем. 4 вяжем лицевые петли. Кромочную последнюю вяжем изнаночную. Это первый ряд мы провязали. Разворачиваем снова. Кромочную снимаем 4 лицевые. Последняя изнаночная это второй ряд. И еще делаем 2 ряда. Кромочную снимаем 4 лицевые. Кромочная последняя, изнаночная. Третий ряд. И последний. Кромочную снимаем. 4 лицевые. Изнаночная, кромочная, последняя. Это четвертый ряд. Теперь первую и вторую петельку вяжем вместе одной лицевой. То есть делаем убавление. Далее 2 петельки лицевые. И предпоследнюю последнюю вяжем 2 вместе петлей лицевой. Сделали убавление. Теперь разворачиваем на следующий ряд первую снимаем не провязанной, две лицевые, кромочная, изнаночная. И теперь кромочную снимаем не провязанной, следующую вяжем лицевой и кромочную одеваем на лицевую, то есть закрываем петельки. Следующую лицевую вяжем лицевой и закрываем петельку. Последняя у нас лицевая, закрываем петельку. Далее отрезаем ниточку так, чтобы осталось у нас пришить. И протягиваем хвостик сквозь вот эту петельку. Далее петельку затягиваем. И это и есть наша мордочка. Мордочку можете пришивать как по ходу вязания вот так вот личика, так и вот так как бы, э, если мы вяжем вот так получается горизонтально, то можете мордочку пришить как вертикально, так и горизонтально. В принципе разница нет, можете как вот так вот по ходу, так и вот так вот под другим углом. В принципе, здесь разницы нет, и так и так будет мордочку видно. И нам осталось связать носик. Для носика я буду использовать ниточку другого цвета и крючок. Берем хвостик, закрепляем первую петельку и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь делаем воздушную петлю подъема и во вторую петельку вяжем столбик без накида 1, следующую петельку вяжем столбик без накида 2, следующую петельку вяжем столбик без накида 3 и в следующую петельку столбик без накида 4. Делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем на второй ряд. Берем с первой петельки полупетельку и со второй петельки полупетельку. И делаем общую вершину, как бы делаем убавление. Далее с третьей петельки делаем полупетлю. И с четвертой петельки делаем полупетлю. И вяжем второе убавление. Далее 1 воздушная петля и поворачиваем на следующий ряд. У нас осталось две петельки, поэтому берем с каждой петли полупетлю и вяжем убавление. Теперь делаем одну воздушную петлю, вытаскиваем ниточку. И отрезаем такой вот кончик побольше, чтобы нам было удобно пришить носик к мордочке. Теперь вытягиваем рабочую ниточку, хорошо затягиваем последнюю петлю и хорошо затягиваем первую наборочную петлю. Вот так прикладываем наш треугольничек носик к мордочке и получается вот такой замечательный носик. Теперь нам осталось лишь добавить Тедди нашему глазки, либо мишки. Вот так вот глазки вы можете взять две обычные маленькие бусинки. И если это у вас все-таки Тедди, необычный мишка, то ему нужна заплатка. Вот заплатку вы можете сделать, провязав каждую из воздушных петель, как мы вязали первый ряд носика, провязать вот так вот три ряда столбиками без накида. Либо взять просто кусочек фетра под цвет носика, вырезать вот такую небольшую заплатку и пришить ее светлыми ниточками, чтобы ее было хорошо видно. Либо в цвет заплатки и э, как бы немножечко взять там ниточку другого цвета. Я буду э, делать, наверное, скорее всего, заплаточку белыми и синими ниточками, чтобы ее было видно. Вы можете использовать, в принципе, любые цвета. И нам осталось лишь нашего мишку пришить к готовому вашему изделию. И наш мишка будет готов. Изначально прикладываем голову там, где мы хотим, чтобы располагался мишка. И а, вот такими вот аккуратными стежками, вводя ниточку то в шапочку, то вот эту вот основку головы, начинаем наметочными вот такими швами, легкими стежками пришивать голову шапочки. Немножечко можете шапочку прирастягивать, чтобы не плотно была пришита голова и шапочка должна у нас в этом месте растягиваться для того, чтобы была не маленькая для объема головы, потому что может аппликация забрать объем шапочки. Голова пришита и теперь прячем краешек ниточки где-то в середине вязания. Старайтесь так пришивать, чтобы не было с изнаночной стороны видно а, вот эти вот стежки пришивания. Теперь ниточку можно в середине, которая у нас отрезать, она нам больше не нужна. И теперь смотрите, пришиваем наши ушки. Выберите, с какой стороны у вас будет изнаночная сторона ушка, с той стороны и спрячьте вот эту нашу итоговую ниточку, хвостик. И прикладываем вот так вот визуально, смотрим, где у мишки должны быть ушки. Одно и второе ушко. И пришиваем лишь только за вот эту внутреннюю стеночку. Пусть у нас ушки немножечко торчат. Пришив ушки, берем мордочку, вдеваем в длинный краешек, Ниточку в иголочку. И теперь смотрите, короткий краешек нам также нужно спрятать с изнаночной стороны. Выберите, какая у вас сторона будет изнаночная, какая лицевая. И сейчас вам нужно определиться, будете вы пришивать мордочку горизонтальной частью или вертикальной частью. Я, пожалуй, прыщу вертикально для того, чтобы немножечко отличался вот здесь вот часть мордочки от головы. И точно так же пришиваем наметочными стежками по кругу. И смотрите снова, чтобы у нас с внутренней стороны было все аккуратненько. То есть пришиваем лишь только за верхнюю часть, там где у нас голова, не затрагивая саму основу шапочки. Пришила я мордочку, как вы видите, вот так вот наискосочек, не по горизонтали рисунка головы. Теперь смотрите, вот эту ниточку, которая осталась у меня после мордочки, достаточно длинная, я не буду ее отрезать, я ей пришью затем бусинки глазки. И теперь вытаскиваем ниточку с иголочки, она нам пока не нужна, и продеваем иголочку вот эту длинную часть ниточки с носиком. Теперь выбираем красивый уголок носика. Мне нравится уголок, в котором у меня начинается ниточка, и прикладываем вот так вот к верхней части носика, чтобы, Ой, к верхней части мордочки, чтобы носик у нас слегка как бы был за пределами мордочки, то есть немножечко выше. И пришиваем также по контуру носика наметочными швами. Теперь вытаскиваем ниточку с носика за вот сюда вот кушку, то есть за глазки в голову и у нас здесь будет располагаться вот такая вот заплаточка я возьму иголочку немножечко поуже для того чтобы у нас э, не были дырочки при пришивании можно даже ниточку разделить на несколько частей то есть взять потоньше и затем пришиваем буквально несколькими стежками с одной стороны со второй с третьей с четвертой стороны Нашу заплатку если она у вас связанная тоже подойдет то есть прикладываете э, заплаточку к желаемому месту то есть можете на эту сторону можете на эту сторону и пришиваете хотите можете всего лишь по одному стежку пришить а затем э, ниточкой которой будете э, вышивать вот эти вот э, швы Теди, если это у вас Теди то можете еще такой же ниточкой, затем просто вот здесь вот подшить эту платку еще несколькими стежками. После того, как пришили заплатку, берем две иголочки с бусинками. Хотите, можете, в принципе, сразу пришивать. Я для начала отмечу, где у меня должны располагаться глазки, на каком расстоянии и где. И затем я беру... Уже бусинки черненькие и пришиваю глазки на те места, где отметила. После того, как пришью глазки, я сделаю небольшую вышивку на самом мишке. Это можно по желанию, хотите можете оставить так. То есть сейчас вот где у меня бусинки беленькие, это иголочки. Я отметила, где у меня располагаться будут глазки и затем пришиваю глазки. В общем, остается пришить глазки, немножечко сделать вышивку по желанию. И наш тайди готов. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, было понятно вязать. Поэтому, конечно же, комментируйте, ставьте лайки, кому понравилось. Хорошего вам настроения. Пока-пока.